Возможно, любого человека всю жизнь сопровождает какая-то музыка, любимая мелодия. А возможно, такое происходит не со всеми, а только с людьми с поэтической душой. В жизни Тулемуша Укеева есть такая мелодия. Это «Эсимдель». Песни, созданные еще до рождения Тулемюша. Эссиндэ. Значит, помню я все. Эта песня к Толюмешу Кееву приходит, как он сам признается, незаметно, как бы сама по себе, когда вдали от родных мест не хватает ему гор, чудного озера Иссыкуль, или когда он после долгой разлуки возвращается к своему детству, которое проходило в маленьком селе под горою Турасу. семье. эта песня которая всегда с ним она с ним с самого детства она его сопровождала всюду еще тогда когда он учился в ленинграде и в москве и тогда когда он множество раз бывал за рубежом и нам порою кажется что именно из этой песни как зернышко произросли его первые картины это лошади и небо нашего детства Приезд к своим односельчанам для Толемишу Океева оказался вдвойне радостным еще и потому, что он вновь увиделся с человеком, бывшим когда-то крепким табунщиком, ловким охотником Биркучи и впоследствии ставшим прототипом главного героя в фильме Океева «Небо нашего детства» Бакая. И этого человека тоже зовут Бакай. Бакай Асамбаев. Одним из уважаемых учителей Толемишу Океева на высших курсах кинорежиссеров в Москве был профессор, доктор искусствоведения Илья Вениаминович Вайсфельд. Быстро летит время. Я вспоминаю, как я первый раз увидел Таламуш Акеева, когда он был слушателем высших режиссерских курсов. Меня поразил в нем острый взгляд. Острый взгляд, восприимчивость, неравнодушие, такая какая-то внутренняя, не то что нервность а возбудимость, способность воспринимать что-то необычное, что-то новое. Я подумал, от этого парня можно многого ждать. Вышла картина его «Небо нашего детства». посмотрел ее, действительно необычно, действительно что-то глубокое, что-то серьезное, что-то незавершенное. Я сказал Толомовше, знаете что, приходите ко мне домой, мы с вами запишем беседу. Неизвестно, для чего понадобится. Мы записали эту беседу, потом я включил свою книжку «Наше многонациональное кино и мировой экран». Мы можем проследить зарождение мыслей молодого художника, как он делал первые шаги. В его картине «Небо нашего детства» есть такой кусок – старики уходят с насиженных мест. Кто его знает, как это толковать? Ведь вульгарный социолог какой-нибудь примитивный человек может сказать – вот строят дороги, строят текстильные фабрики, людей сгоняют своих мест. Можно по-другому понимать, может быть, действительно нужно прокладывать дороги. Но при этом не нужно забывать о твоей связи с землей, о твоей связи с тем, что у тебя было вчера. О том, что было на том месте, где теперь проложена дорога, сохранилась ли природа, сохранилось ли чувство трепета перед природой, твоя... ощущение твоей слитности с природой. я сопоставил бы его картину Лютой. Это трагедия. И в основе Лютого лежит действенное добро. Зачем злишь? Чтоб злее был. Еще Нагал говорил, что иглой у него страниц. Не надо убивать его гордость. Какая у волка гордость? Он должен знать две вещи. Для своих быть сторожем, а для чужих волком. Будешь злеть, оно на тебя бросится. Вот только бросится. Я всего школу сниму. Вот ты какой. Тебе это не нравится? А? Так защити. Блин, куда? Удалить? Не буду. Это как завоевырос ты большим. А ты... Будешь совсем старый, тогда я расскажу тебе, чему ты меня учил. Московский международный кинофестиваль – один из крупнейших кинофорумов мира. В августе этого года он проводился 14-й раз. Кинематографисты со всех континентов представляли здесь свои фильмы. Состоялись встречи коллег, новые знакомства, обмен творческими мнениями. Таламуша Океева и его творчество представляет известный кинорежиссер Эмиль Латян. Дорогие друзья, добрый вечер. Я испытываю особое волнение, представляя вам сегодня моего товарища по поколению, большого истинного художника, народного артиста Киргизии, тоже истинно народного Таламуша Океева и его картины. Послушайте, послушайте. -по -по -по потому, что за плечами этого сегодня нарядно одетого человека стоят дни и ночи бдения, мучений, голода, холода, адской воли, горения и самопожертвования. В далекой Киргизии, оказавшейся родиной большого искусства, родиной Чингиза Айтматова, творчества которого – стало высочайшей меркой нравственности и таланта в мировом масштабе, нелегко творить. Ибо каждый художник понимает, что эта мерка, это есть рубеж усилия, тот предельный рубеж, к которому надо стремиться. И вот мой коллега по поколению Таламу Шакев, который как будто вчера, даже как и я, был робким, шагающим, начинающим режиссером, ныне является принадлежностью советского и мирового кино. Я не без гордости назову вам сегодня те фестивали, те соревнования мирового класса, где он побеждал, и вместе с ним искусство этого талантливого киргизского народа. Фильм «Небо нашего детства». Золотая альпийская ветвь в Италии. Почетный бюджетный франкфурт на Майне И заметьте, как и впоследствии, премию за лучшую режиссуру на нашем очень строгом всесоюзном кинофестивале, где, в общем-то, ошибок не прощают и конкуренция довольно высокая. Фильм лютый, гордость нашего советского киноискусства. Фильм, пролежащий сейчас мировому киноискусству. Он получает номинальный приз в Лос-Анджелесе, приз Американской киноакадемии. После этого фильм Лютый становится участником крупнейших всемирных кинофестивалей в Лондоне, Чикаго, Белград, где собирается наиболее будавищное произведение, осуществляющее развитие и пути и поиски мирового кино. «Красное яблоко», почетный диплом в открывает Московский международный кинофестиваль. Фильм "Улан" опять приз за режиссуру, приз за профессию, приз за мастерство, за умение выражать свои мысли в новых формах, за пути поиска, приз за лучшую актерскую работу получает прекрасный, мужественный и нежный актер Суйман кулчок и госпремию Киргизской республики. Хотели меня видеть таким? Вот он я. Ну сразу же умолчусь. Получается. А за это что ты говоришь опомни? Фильм Золотая осень приз за режиссуру на вселенном фестивале в Вильнюсе. наконец, потомок белого барса, он получает приз на родину, в Киргизии. На престижном фестивале в Западном Берлине, в жюри, где были люди прямого, открытого сердца, Высоких эмоциональных парилов Жан Маре, Альберто Стор, Фон Зюдо вручают картине «Серебряный медведь». Выдающийся советский кинодраматург, герой социалистического труда Евгений Иосифович Габрилович. Это человек, который растет от картины картины. Я хочу заметить, что даже в его большой последний картине, которая такая как бы костюмная и такая историческая, он рассказывает об истории так, как будто он рассказывает о сегодняшнем дне. Ты смотришь эту картину из дальнего, дальнего прошлого, из эпоса народа и видишь в нем сегодняшний день и чувствуешь художник рядом с тобой и он рассказывает тебе не о том, чтобы, и не только о том, что прошло, но о том, чем живет народ сегодня.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 Известный режиссер из Алжира Мухаммед Слин Риад. Я хочу продолжить лимонтироваться и шереть. Это встреча с молодым реализацией моей генерации, молодым реализацией Я очень хорошо помню и дорожу эту первую поездку в Советский Союз, потому что мне посчастливилось познакомиться тогда с режиссером ОКАЕФ. Он сделал этот фильм, он, э, я слежу за его творчеством и таким образом я узнал, что получил недавно приз в Берлине Серебряный. Один из ведущих польских кинорежиссеров Ежи Гофман. Каламуш редкое сочетание прекрасного человека и прекрасного художника. Есть. Довольно много талантливых людей, но то, что талант сочетался с большим сердцем, широкой душой, это бывает редко. Со всемирно известным американским певцом, борцом за мир Дином Ридом, Телемиш Океев подружился еще раньше, до Московского кинофестиваля Германской Демократической Республики, где в октябре 1984 года проходили Дни киргизского кино. Делегацию кинематографистов Киргизии возглавлял депутат Верховного Совета Киргизской ССР Народный артист Республики, кинорежиссер Тулемюш Океев. Всесоюзный кинофестиваль в Минске. Главный приз фестиваля присуждается кинофильму Потомок белого барса. Своими мыслями о Талюмиши Окееве, о его творчестве делится герой социалистического труда, народный писатель Киргизии Чингиз Айтматов. Толем и шоке ефтин, ой, джугут, джугут, джугут, джугут, джугут, джугут, джугут, джугут, джугут, джугут, джугут, джугут, джугут, джугут, джугут, минден джугут, джугут, джугут, джугут, джугут, джугут, джугут, джугут, джугут, о творчестве Тулёны Шоукеева размышлять для меня всегда интересно, потому что вся его жизнь есть одна из интересных творческих судеб, которая сложилась буквально на моих глазах, и он сам является моим современником. Конечно, я старше его, но несмотря на это, я его считаю своим соратником в нашем общем стремлении. В чем же главное достоинство творчества Тулёны Шоукеева? На мой взгляд, в своих произведениях он сумел отразить изначальные истоки нашей истории, нашей социальной жизни. К примеру, возьмем кинофильм «Поклонись огню», картину Абуркуя Салиевой. Эта картина, по-моему, стоит в первых рядах среди фильмов, раскрывающих тему революции. Есть еще один момент, связанный с Тулёнышем Макеевым. Это, по-моему, то, что он национальный художник. Он верно и глубоко понимает национальный характер искусства. Национальное в искусстве. Проблема очень серьезная. Это бесспорно. Но поднять его национальное до каких-то общечеловеческих звучаний, обобщений, не каждому под силу. И тут тоже Тулёныш Макеев показал себя истинно большим художником. Какое бы произведение его мы ни взяли, начиная с неба нашего детства и кончая его последним эпическим полотном потомок белого Барса", любая из них насыщена богатым национальным колоритом, пропитана национальными чувствами. И все это в фильмах Тулемишу Кеева, как я уже выше отмечал, приобретает общечеловеческое значение. Поэтому место и заслуга Тулемиша Океева, как и в нашей национальной культуре, так и в общечеловеческом понимании, является весьма солидным и содержательным. И это дает нам основание заявить, что Океев яркая звезда культурной жизни киргизского народа. Я так думаю. 10 апреля 1985 года в Большом Кремлевском дворце состоялся объединенный пленум творческих союзов СССР посвященный 40-летию великой победы над Гитлеровской Германией. Наиболее значительным произведением киноискусства Киргизии ярко раскрывали тема современности истории нашей родины. Там на Западе критики назвали наш национальный кинематограф киргизским чудом. Я хотел бы добавить к этим словам лишь следующее. Как известно, чуда на свете не бывает. Но если и совершилось такое, то это чудо советское, социалистическое предстоит напряженная работа и главное нести людям правду жизни не лгать не трусить верным быть народу любить родную землю мать чтоб за нее в огонь и воду а если надо жизнь отдать это было жизненным принципом василия тёркина бессмертного героя александра твардовского это прекрасный образец для подражания и она именно эта великая всепобеждающая народная правда самой жизни служить для всех нас, художников, немеркнувшим ориентиром, к которому устремлены все наши помыслы, все наши практические дела, как художников, как коммунистов, как граждан великой страны Совета. Вспоминая, что в нашей беседе о небе нашего детства Коломош сказал, что тот, кто не вобрал природу в детстве, тот очень многое потерял. И вот это добро, это ощущение родной земли, оно лежит в основе всего, что делает Коломош Акеев.